Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю выкладывать обзоры по аэродропу на бирже и убит Как видите, все проверяется, начисляется. Ни одного отклоненного, на это внимание не обращайте. За проверку пользователя я просто зашел в самом начале почитать, чего там нужно делать, и нажал при выходе не ту кнопку. Поэтому задание отправилось на проверку. Убрали задание Facebook, Twitter из-за блокировки оставили за пост ВК, его старайтесь, кстати, выполнять в избежании блокировок за спам с разным текстом. То есть, когда вы переходите в ВК через вот эту кнопку, у вас появится то есть, ваша ссылка внизу и вверху поле для текста. В этот текст точнее в это окно, можете писать разный текст, не повторяясь. Тогда все должно быть нормально. Дальше. За один депозит, за один трейд, за один своп, 10 дайсов в вчерашнем видео я уложился за 2 минуты, включая нажатие кнопок «Выполнить», «Проверить» и «Получить». Ссылку я на свое видео оставлю в описании под этим видео. Там же будет моя реферальная ссылка, если у вас еще нет аккаунта, вы хотите заработать токены, которые будут торговаться в июне. Проходите. Простая регистрация для безопасности вашего аккаунта. В профиле подключите 2ФА. И на этом все. Выполняйте задание. Сегодня столкнулся с небольшой такой проблемкой при депозите зашел в балансы взять адрес кошелька трон но свободных адресов не было видимо фишку просекли и народ начал делать депозит в троне можно использовать еще если с бинанс забыл вчера сказать в лайткоине делал депозит на бинансе комиссия по моему в два раза меньше если здесь мы платим 18-25-30 рублей, то там в два раза меньше. И еще можно использовать Трон, Не Tron, ошибся. Ripple. Я сегодня сделал, кстати, депозит в Ripple с биржи WazerX. Пролетело буквально, наверное, за несколько секунд пока закрыл страницу вазеркс здесь в балансах немножко запутался обновил страницу но ушло меньше 30 секунд монет уже были на балансе и я сразу выполнил все задания еще будьте внимательны если например сделали депозит в лайткоине пошли играть в дайс там суммы совсем другие то что мы используем в троне 0,01 например это копейки то в лайткоине это может быть там по 10, 20, 30 рублей обращайте внимание ну и советую вам научиться пользоваться программкой Бандикам. в этом вам помогут блогеры на YouTube полно видео, сам так учился как настроить Bandicam как пользоваться я вот снимаю во весь экран видео. Можно сделать чистое окно без вот этой рамки, этой рамки. Чистый сайт и все. Кто не хочет, полить свои программки, которые установлены. Видео снимать легко. Главное не повторяйтесь и не выкладывайте одно и то же. На это обращают внимание. И еще в видео должен присутствовать ваш QR-код. В бандикам я его, по-моему, вот сюда вот в угол поставил. Сделал скан. И в бандикаме уже в установках установил его сюда. Можно разные углы, я просто не хотел закрывать чат. Здесь и балансы. На этом вроде бы все. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Торги стартуют в июне. Цены узнаем во время старта. Всем пока.